Также у вас имеется персональная ссылка на сайт GoldLine для приглашения в интернете. Каждый раз, когда по вашему пригласительному сертификату регистрируется новый участник, на ваш счет автоматически поступают 10 долларов, поскольку ваше имя находится в нижней строке очереди.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 Представьте, вы пригласили в GoldLine всего 5 человек. Таким образом, вы получили финансовую помощь в размере 50 долларов. И ваше имя появилось в шестой строке в 5 личных сертификатах новых участников. Каждый из ваших последователей также приглашает по 5 человек. Вы получаете 125 долларов. И ваше имя появляется в пятой строке в 25 сертификатах. Далее вы получаете 625 долларов. И ваше имя появляется в четвертой строке в 125 сертификатах. Следующий этап — 3125 долларов. И ваше имя в третьей строке в 625 сертификатах. Далее на ваш счет поступает 15625 долларов. И ваше имя находится во второй строке в 3125 сертификатах.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 Важно отметить, что Goldline не принимает деньги участников на свои счета, не накапливает и не перераспределяет их. Все переводы совершаются непосредственно между участниками и моментально поступают на их личные счета в платежных системах. Обязательным условием участия является ежегодная оплата за обслуживание личного счета в системе в размере 5 долларов, а также ежегодное оказание финансовой помощи на сумму 45 долларов. Эти деньги автоматически распределяются между людьми, чьи имена указаны в пригласительном сертификате, по которому зарегистрирован участник. Каждый из них получает по 5 долларов. 10 долларов поступают на счет Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром. Таким образом, вы ежегодно будете получать дополнительную финансовую помощь от всех участников системы, зарегистрированных по пригласительным сертификатам с вашим именем. Возвращаясь к рассмотренному примеру, это почти 100 тысяч участников, от которых вы ежегодно получаете финансовую помощь на общую сумму 500 тысяч долларов. При этом заметьте, вы лично пригласили в GoldLine всего 5 человек. В реальности же вы можете пригласить столько людей, сколько захотите. Получите свой личный сертификат GoldLine International прямо сейчас. Познакомьте друзей с Международной системой финансовой взаимопомощи и просто наблюдайте за тем, как на ваш счет поступают деньги.